Добрый день, уважаемые коллеги! Я сегодня вам расскажу про камеру IP-камера модификация 262 антивандальная Вот такой вот корпус а Наружная вся часть корпуса выполнена из металла Силмин, точнее Фиксируется Отверткой здесь с помощью приспособления камера достаточно надежно закрепляется. Устанавливается практически в любом положении. Можно ее установить на потолок, на стену, либо на стену вот таким образом. Все это зафиксировать. И использовать в большинстве практически случае но на да, большинство объектов мы такие камеры устанавливаем камера может использоваться и на улице и в помещении абсолютно абсолютно универсальная камера то есть у нее герметичный корпус она защищена от влаги от пыли опять же эта камера Удобно тем, что после ее установки ее достаточно тяжело свернуть, сорвать, скрутить. То есть на это требуется какое-то время или какое-то усилие дополнительное. Опять же, ее неудобно схватить, в отличие от уличной камеры, которая на ножке, которую можно просто подбежать, подпрыгнуть и оторвать. Что крайне маловероятно, потому что... По сути, видео, на котором обрывают камеру, это, ну, это какой-то подарок для YouTube. Просто тот человек, который будет заснят, на этом видео будет выложен, скорее всего, на видеоканал и потом продолжим. А данная камера имеет сетевое подключение IP, имеет звуковой разъем для подключения внешнего микрофона и имеет э, разъем питания. ПОИ питания у данной камеры нету, ну, то есть питание по сети питается на вот дополнительного блока питания. Разрешение камеры 2 мегапикселя 1920 на 1080 пикселей, количество кадров 25 кадров в секунду и сенсор Sony. Данные характеристики обеспечивают камере очень хорошие показатели. Вы с этой камерой получаете хорошее изображение, достаточно четкое. В ночное время камера передает достаточно светлую картинку. И можно даже получить цветное четкое изображение в ночное время. То есть это та камера, с которой вы можете получить на улице ночью цветное изображение. Вот, опять же, данную камеру мы рекомендуем всем тем, кто... Использует видеонаблюдение для в каких-то больших, на больших территориях. Паркинги, площадки, площадки хранения техники, гаражи, боксы, стройплощадки. Ну, все, что крупное, все, что масштабное, это сюда однозначно. Там, где нужно получать какое-то изображение. И самое главное. Те объекты, на которых ущерб может быть больше, ну, может быть превышен ну, от стоимости самих камер. А в настоящее время подобная камера стоит уже в рознице около 5000 рублей. Стоимость немалая. За эти деньги можно уже там купить 4 или 5 дешевых камер. Но очень часто мы рекомендуем нашим нашим партнерам использовать более дорогие камеры, более дорогое решение, и вы получите больший результат с хорошей камерой, нежели чем используя 5 дешевых камер, которые забивают место на жестком диске, но не передают нужного изображения. Еще раз продемонстрирую, как камера внутри. Внутри фактически шар герметичный находится, а это защитный корпус который фиксирует камеру объекта. Видеозапись мы приложим, снимем с нашей камеры, которая у нас установлена. И ссылочку на видеоролик на эту камеру добавим. То есть основную идею я хотел какую донести, что не нужно выбирать самые дешевые камеры, Лучше сократить количество камер, там с 5 уменьшить там до 4, до трех, до 1, но поставить одну хорошую качественную камеру, которая будет передавать четкое цветное изображение, в том числе будет вам показывать и ночью, и в снег, и в дождь. Это немаловажно, потому что днем при хорошем освещении в солнечный день все камеры приблизительно одинаково показывают. Ночью, а особенно ночью в снег или в дождь, изображение на камерах может отличаться многократно. На одной будет видно то, что нужно, то, что необходимо, или хотя бы можно будет что-то разглядеть, различить. На второй камере просто ничего не будет видно, на дешевой какой-то. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрели наш видеоролик. Пока экшена. Чего-то сверхъестественного здесь мы не показываем, просто рассказываем про характеристики и про камеры. Спасибо за внимание, до скорой встречи!